Что будет, если съесть сахар с йодом, как отреагирует организм и каковы последствия его приема в пищу? Ответы на данные вопросы вы получите в этом видео. Раствор йода – незаменимое дезинфицирующее средство, которое наверняка найдется в каждой аптечке. Однако кроме прямого назначения, нередко на просторах интернета встречаются альтернативные методы его использования. Одним из них есть средство, которое помогает вызвать искусственное повышение температуры тела, сымитировав наступление простудного или вирусного заболевания. Так ли это в действительности и что будет, если съесть йод с сахаром? Среди подростков популярен метод повышения температуры с помощью сахара рафинада, а иногда и ложки сахарного песка, что смочен двумя-тремя каплями йода. Ожидаемым результатом есть отметка на градуснике в районе 37,5-38 градусов. Несмотря на такой простой рецепт, срабатывает метод далеко не у каждого и не всегда. Желая добиться цели, вход может пойти не одна дополнительная порция, а отметка на термометре все стоит на 36,6. Поводов для беспокойства нет, ведь это свидетельствует о хорошем иммунитете, однако такой способ использования йода может нанести ему вред. Пользоваться данной хитростью не стоит еще и по той причине, что под удар ставятся слизистые оболочки ротовой полости, горла, пищевода и желудка. А повышение температуры — это лишь реакция организма на полученные ожоги. Употребляя ее с сахаром, вероятно возникновение следующих симптомов, среди которых тошнота и рвота, диарея, аллергические реакции, токсическое поражение печени, ожог желудочно-кишечного тракта, нарушение в работе щитовидной железы, нарушение в работе сердца. Среди всех советов, встречающихся в интернете об использовании йода, единственным рациональным применением есть наружное использование средства в целях антисептической обработки ран, а также полоскания горла и нанесения йодовой сетки. Поэтому во избежание проблем со здоровьем экспериментировать с другими методами использования вещества все же не стоит. Чтобы ты всегда все знал, подпишись на наш канал!